Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Для начала мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Приходилось ли вам когда-нибудь унижать кого-то за его внешность или интеллект? Эмоциональное насилие – это одна из наиболее распространенных форм насилия, при которой используются поведенческие или эмоциональные тактики для получения чувства контроля или сохранения превосходства в отношениях. Оно может быть незаметным и трудно распознаваемым, поскольку часто замалчивается как часть обычных разногласий. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео предназначено исключительно для образовательных целей и не должно оскорбить или спровоцировать кого-либо из нашей аудитории. Это видео создано для того, чтобы каждый, кто видит у себя подобные проявления, мог использовать эту информацию для улучшения своих отношений и жизни. С учетом сказанного, вот семь признаков того, что вы можете быть эмоционально жестоким. Первый. Вы в шутку оскорбляете людей. Вы когда-нибудь шутили с намерением обидеть человека, над которым смеетесь? Хотя семья и друзья могут наслаждаться игривым подшучиванием друг над другом, Подразнивание и игривые подначки могут перейти грань эмоционального насилия, когда шутки становятся агрессивными и намеренно используются для передачи негативного и обидного сообщения. Особенно это касается тех случаев, когда вы продолжаете дразнить человека или отмахиваетесь от него, считая это просто шуткой, даже если он попросил вас остановиться и сказал, что ваши комментарии стали обидными. Второе. Вы игнорируете чувства других людей. Вы когда-нибудь целенаправленно игнорировали или отвергали чьи-то чувства, потому что считали, что они этого заслуживают? Повседневная жизнь иногда бывает настолько суматошной, что вы не замечаете, что происходит в жизни других людей. В конце концов, вы не можете знать, что постоянно чувствуют ваши близкие. Но непризнание чьих-то чувств может превратиться в эмоциональное оскорбление, когда вы говорите им, что их чувства неправильные или что они не имеют права быть такими расстроенными. Это психологическая недействительность, когда вы отмахиваетесь от чьих-то чувств, считая их неуместными или драматичными, может привести к чувству отверженности, отчужденности и депрессии. Номер три. Вам нравится ставить других в неловкое положение. Поднимаете ли вы чьи-то неловкие моменты, чтобы заставить их почувствовать вину или стыд? Вы когда-нибудь унижали кого-то в гневе или потому, что чувствовали угрозу? Одно дело – весело и с любовью посмеяться над прошлыми моментами. Но это может быстро превратиться в эмоциональное насилие, если вы будете из кожи вон лезть, чтобы унизить человека в качестве наказания или напоминания о том, что вы контролируете ситуацию в ваших отношениях. Унижение человека в присутствии других людей или когда он попросил вас прекратить, может нанести невероятный вред его психическому и эмоциональному благополучию. Номер 4. Вы любите нажимать на кнопки. Знаете ли вы, что постоянные поступки и слова, которые заставляют других реагировать на них, также являются формой эмоционального насилия? Делать непредсказуемые вещи, чтобы держать другого человека в напряжении, может быть формой эмоционального насилия. Вместо того, чтобы спонтанно делать то, что вам обоим нравится, вы можете использовать эту непредсказуемую тактику – говорить или делать то, что намеренно злит и расстраивает его, особенно в присутствии других людей. Это может включать разглашение секрета, который он рассказал вам по секрету, или посты в социальных сетях, которые, как вы знаете, вызовут у него раздражение. Номер пять. Вы говорите людям, что их версия реальности неверна. Вы когда-нибудь отвергали чей-то опыт как воображаемый? Газовое освещение – это психологический термин, означающий отрицание чужой реальности, и он включает в себя намеренное использование чьих-то слов, чувств или действий против них. Цель состоит в том, чтобы полностью дискредитировать все, что может сказать другой человек, чтобы обидчик мог сохранить контроль над повествованием. Это может включать в себя утверждение, что они сумасшедшие, обвинение их во лжи или принятие решений за них без их участия. Номер 6. Вы используете свои эмоции, чтобы заставить людей делать то, что вы хотите. Вы намеренно заставляли кого-то чувствовать себя виноватым. Чтобы добиться своего, выражение своих эмоций может быть полезно для вашего психического здоровья. Правильное самовыражение способствует открытому общению и предотвращает многие обиды. Однако выплеск эмоций становится разрушительным, если вы используете его для манипулирования другим человеком. Это может включать импульсивные крики или вопли, использование угроз или ультиматумов, обвинения в ссорах, которые вы начали, или использование информации, которую они вам доверительно рассказали, против них, чтобы сохранить контроль и власть. Номер семь. Вы используете молчание как оружие. Вы относитесь к тем людям, которые в случае конфликта замыкаются в себе и убегают в другую сторону. Применяли ли вы когда-нибудь молчание по отношению к другим, чтобы получить желаемое? Эмоциональное утаивание – форма эмоционального насилия, которая включает в себя использование привязанности, одобрения, любви и похвалы в отношении кого-либо. Это форма эмоционального насилия, которая включает в себя то, что вы, возможно, знаете, как молчаливое обращение. Хотя для любых отношений нормально проходить через периоды молчания, оно может стать оскорбительным, когда вы начинаете использовать его как способ наказания, контроля или манипулирования. Отказ от привязанности или положительных эмоций через молчание – это токсичный способ взять верх в любых отношениях. Это также включает в себя разговор о проблеме со всеми, кроме собеседника, или желание, чтобы собеседник почувствовал себя плохим или виноватым. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков?